Мать твою, ну иди сюда, говно собачье, а? Зорешил ко мне лезть, ты? Засранец, вонючий, мать твою! I can be a robot. Поебало получше. Ну же видел, видел? Опа, братан, семь кисть. Привет, братюня! Я тут подумал, на Новый год не буду пить, а. Даже хуйня, что-то настроения вообще нет. попивандрику можно? Можно парочку! Блять, конечно! Сука, я горошек забыл! БЛЯТЬ! Эй, где урон, слушай? Я тебе сейчас глаз на Жопа натяну. Ах ты ищак перламутровый. Ня, сука, я твой мама, видел, Знакомился. А это оказался папа. Не в тапки гнуться.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 Вадим приоруб, право принимаем, останавливаемся. 30. Останавливайся, стрелять буду. Почему не остановился? Не знаю вообще, надо ты машине не Ha ha ha. Блять, зависла пиздеца. В натуре! Пиздец. Блять, лайк. Даааа! Моля харитон. Вот это, вот это, вот это, вот это. Давай, давай, давай, давай, давай, давай. Растягивай, растягивай. Растягивай. Растягивай, красава. Вот это моля Вот это, вот это, вот это, вот это. Давай, давай, давай. Растягивай, растягивай, растягивай. Давай, давай, давай. Красава. Растягивай, растягивай. Растягивай. Растягивай, вот эту, вот эту, вот эту. давай, давай, давай. Растягивай, растягивай, растягивай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, пару слов о девайсах и настройках. Вот мой планшет, это iPad прошка 2021 года, в описании он есть. К нему я приспособил подставку, которая шла для охлаждения ноутбука. Очень удобно для рук, наклон здесь регулируется. Наушники, аудиотехника, хорошие 53 мм динамики здесь. Главное, частоты не смешиваются в кашу, все отчетливо слышно и шаги противника, и стрельба, и другие, все различимо. Теперь по поводу настроек. Раскладка часто менялась, я много перепробовал. Для меня сейчас это самое комфортное. Я использую 6 пальцев, изначально так играл, когда только перешел на планшет. На телефоне играл в 4, старый Samsung был, тормозил постоянно. Сейчас я покажу настройки чувствительности. Поворот от бедра доходил до 195, понял, что уже начинается перебор, начал снижать, дошел до 155, очень удобно манцевать с дробовиком особенно, но точности все же не хватало, снизил до 100, пока на ней играю, удобно. Играл даже на 50 на низкой чувствительности, но скорости привычной все же не хватало. То есть я могу практически на любой санте играть в зависимости от ситуации. Просто немного размяться на полигоне и в бой. Вообще этот параметр индивидуальный. Кому-то низкая нравится, кому-то высокая. У кого-то пальцы длинные, у кого-то короткие, толстые или худые, длинные ногти. Кто-то носом играет, кто-то копчиком. Короче, каждый сам должен почувствовать комфорт от игры и настроить под себя. Теперь э, по поводу клавиатуры с мышкой. Кто-то писал, что я с помощью них играю против мобильных устройств. Могу открыть тайну, которую знают только избранные. Как только ты запустишь игру на ПК, то у тебя возле ника появится знак джойстика. И в бой игра запустится такими же, кто играет на ПК. У тебя никак не получится поиграть на ПК против мобилок. Мне писали еще про читы. Но это вообще смешно. Я простой работяга. Мне бы время найти не то, чтобы монтировать видео, а хотя бы просто поиграть в удовольствие, а не заниматься установкой всякой вредоносной параши. Я не киберспортсмен, играю я средне, у меня получается, поэтому я уже получаю удовольствие от игры, даже если не беру топ-1. Забавно наблюдать, как люди горят в игре, покрывая матом всех, вся на своем пути. Это же просто игра. Не бывает ничего идеального везде есть. Баги, лаги, телепорты. То пинг высокий, то урон не проходит. Есть даже такой прикол, когда из-за угла у противника видно только руку, а он со своего угла уже видит и руку, и полпловище. При том прицел одинаково стоят по краю угла. И да, разработчикам респект, что добавили полигон для королевской битвы. Теперь потестить оружие, тренироваться, настраивать сенсу. Стало очень просто. Ставите ботов, проверяете чувствительность. Если дискомфорт какой-то, убавляете или прибавляете. Кстати, у меня на канале есть видео, как на примере настроить чувствительность стрельбы. Ссылку я оставлю в описании. В принципе это все что я хотел сказать всем позитива помните от игры нужно получать удовольствие пока